Кредиты мы накручивать не будем. Мы их будем скручивать. А накручивать будем донат. За эти кредиты, которые тут есть. Первым у нас на очереди это стен. Надеюсь, золотой. Я вообще почти не видел, кстати, золотых стенов. Очень редкое явление. Может то, что его просто никто не крутит на самом деле. А может золотой стен хреновенько падает. Так упала карта черного рынка. На 6 дней уже нападал. Слили мы не так много еще кредитов. Крутим дальше. Жана 11 дней у нас, танчик. 11 дней было, и карта тоже показывает 11 дней, хотя на самом деле на 12. Так, полмесяца уже есть стен, уже можно поиграть. Это, конечно, шутка была, никто с ним играть не будет. Нам он нужен навсегда. Так, и карта что-то даже вторая не падает. И стенчик не падает. 20 дней, скоро будет месяц. Скоро будет месяц, как мы начали крутить стенд, и мы его еще не выкрутили. Это еще шутка была тоже. 21 день. Так, четенько со всех коробок он падает. На сутки пять коробок одни сутки, но уже до хера, на самом деле скручено на него, уже открыты коробок наверное 200 где там, а и все нет нет, нет тебя стенда, не хочешь ты на этот аккаунт, все равно с тобой играть никто не будет а мы тебя все равно покрутим. О, три карты уже упала. Это когда не успели. Вроде только недавно одна была. Так, ну походу все золотой, да? Золотой стэн. Сейчас он нам упадет. Будет очень весело. Почти добили месяц. Так, еще чуть-чуть и будет месяц. Надеюсь, еще чуть-чуть и будет золотой стен. Так, месяц оформили. Я оформил четвертую карту. Пятую карту черного рынка уже оформил. Система, походу, пока не сожжется нас, касается кредитов, стоит не упадет. Охренеть, он падает долго. Там уже 6 карт черного рынка нападно. Да ну это уже не прикольно. Давайте, да, быстрее, блядь. Своими всратыми коробками. Удачи! Вот как может быть шанс якобы 2% на карту черного рынка и один 1% на донат навсегда. Но вот смотрите: вот, блядь 6 карт. Где этот 1%, если 2% уже столько раз нападло? Мне кажется, с таким успехом уже можно золотой стен крутить. Целенаправленно. 7 карт черного рынка. 8 карт черного рынка. Просто вы понимаете, 8 карт чертного рынка. Хорошо звучит, не так ли? Так, и процентов сразу стенов попала. Заебись. Ну, хули, давайте уже золото крутить тогда, что? Попробуем. Вряд ли он, конечно, упадет. Все походу обычные два дал, и они закончились. Или стоп, или здесь был вообще стенд. 300 процентов 51 день на время нападал Даже обычно что-то хреново сыпется. Так, это уже девятая карта черного рынка. Так, и четвертый стенд. Два месяца уже стен на время. Там почти на два месяца. Если прибавить февраль феврале, то будет два. Так. Пойдет ли нам золотой? Очень и очень интересно. Так, пятый упал и десятая карта черного рынка и пятый обычный стэн ну обычно вообще золото раньше девять девять девять процентов оно не падает так шестой стэн и одиннадцатая карта черного рынка они прям синхронные смотря падают синхронно бы падали до этого они там где-то там на 30-х коробках он было бы хорошо они а сейчас так 12 карта черного рынка. и седьмой стэн. Реально мне сепадет он oh, прикол. 200 кредитов осталось, надеюсь золотой выпьем. там уже 13 карт черного рынка, 7 обычных стенов, Там золотой 730 на 80, а этот 720 на 80. Но выглядит он вроде прикольно золотой, такой модненький. с последних рядов-то хоть дай. Вот золото, сколько мы на тебя слили. Пушка все равно особо не актуальна. 700 процентов ну, как я и говорил 900 два подряд Как я и говорил скорее всего пока 999 не будет он вряд ли упадет золотой там уже на 83 дня временная версия кручу, золотой донат достать хочу, о 999, ну все время падать значит золотая версия, не так ли? На 3 месяца уже на время. Так, скрутили мы все кредиты. Стэн не упал. Сейчас мы его докрутим. Итак, приехали к кредитике. Раскошелился ради контента на 250 рублей. Надеюсь, он быстро упадет. И надеюсь, кредитов хватит. Так, вообще-то тысячная коробка должна быть... Не за горами уже... 1600 кредов это 1000 коробок со стеном потому что 5 коробок это 8 кредов а 10 коробок это 16 кредов значит 100 коробок это 160 кредов и 1000, 1600 кредов Остаточной коробки, как известно, золотой донат падает гарантированно. Так, ну ж ждем? ждем золото походу загарантированная на такой поезд стенка это целка два дня на время Астенка целка Так, 250 гредов осталось. А, вот он, золотое все. Ну, это, походу, тысячная коробка, я так понимаю. Так. Неплохо. Ну, неплохо, в что он вообще упал, блядь. Золотой стен, ну-ка сейчас. Посмотрим на него, как он выглядит вообще. Так, не тот класс. Тут еще золотой рыгер есть. Так. Так вот он выглядит. Можно сделать вот так. То есть он такой довольно красивый, конечно. Стэнчик. Цельчик. Так. Сейчас у нас есть 237 кредитов. Мы сейчас еще что-нибудь покрутим такое. Может на медика что-то. А не, мы по 90 сейчас карточки покрутим, да. Так, корекки, удачи. P9. Let's go. Так. Уже почти сотка есть. Оп, пятихаточка, да? И, и там и соточка, походу, еще подъехала. Ну что, тогда, если. Хотя бы 250 карт упадет, тоже все. По 90 в кармане. О, все, есть косарь. Ой, как быстро. Круто-та, круто-та. Та-та-та. Так, пи Найнти ездит, хорошо. Так. Ч тут у нас снайпера? Кракен у нас есть. Он нам не нужен. Нам на медика что-нибудь крутанём. Не все любят эти калтыки. Может, там тавор крутануть, все дома? Так. Вот тавор. Карта сразу дропнулась. Дурной знак сейчас будто одни карты падать на 6 дней упал с половиной вторая карта дропнулась наверное не упадет я думаю сейчас вон, третья карта уже да, видите я про это и говорю то есть вот эти шансы они ни хрена не один процент скорее меньше одна карта уже четыре карты и ни одной навсегда Блять, 6 карт уже ебануться как как может блять постоянно вот так вот падать по 4 по 6 карт и при этом ни одной как бы навсегда если у карты якобы два процента шанса у пушки один не может такого быть кто-то в mail.ru блять хуево ходил на математику блять и теория вероятности Так, все, ничего не упало. На 16 дней и 6 карт черного рынка. Так, ну, в принципе, стен есть, по 90 есть. Не так плохо. Все. Так, ну, на этом все. Если вам понравился ло... Л... блин, лолик, хотел сказать, рулик, то ставьте лайк. Всем пока.